Как это расценивать, если, например, в жизни происходит так, что вот когда начинаешь развиваться, вдруг люди, с которыми ты раньше общался, они даже тебе улыбались, mm -hmm. перестают не то чтобы даже перестают тебя замечать, mm -hmm. а как-то очень настороженно смотрят, хотя да. таких вот внешних признаков предпосылок mm -hmm. никаких нет. Просто как будто ты или перестаешь ты стал чужим, или ты да, ты стал для них да. нелюбимым. Да. Ну, смотрите, да. тут объяснений есть много. Есть эзотерические. Есть э, мистические, есть магические, есть психологические, есть научные вам какое? <смех> <смех> <Сколько>? <смех> да. ну, поскольку тема все таки наша магия и колдовства, я объясню это с магической точки зрения. Дело в том, что система этого мира устроена таким образом, что здесь ничего не происходит просто так. Но, если дальше не развить эту мысль, в вашем сознании может возникнуть ошибочное представление, что просто так это значит ради вас специально. Да? Обычно у человека сразу идет задняя мысль, если не просто так, значит ради меня. Так вот это совершенно не так. В этот мир, который повторяет так, точно такая же математическая модель, программа, как и все остальное, она тоже точно так же запрограммирована определенными правильными законами, и один из магических законов, законов программы гласит, что все, что в этом мире происходит, должно соблюдать принцип равновесия. Как в физических законах, так и в энергетических и психологических это отражается. Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Также принцип равновесия говорит, что никогда не должно быть никакого перекоса. А отсутствие перекоса возможно только в одном случае, если все, что находится в одной точке пространства-времени, при совокупности своего сложения будет представлять собой полновесную единицу. То есть самую устойчивую фигуру, да? потому что наш математический мир делится на две категории, единица и ноль. Единица это полнота, а ноль это пустота. И если ты сам из себя не ноль, а что-то из себя представляешь, то, соответственно, то, что ты из себя представляешь, должно быть единицей. Ты не единица, значит, тебя надо единицами дополнить, дополнить чтобы вы все вместе в совокупности представляли собой полноценную единицу. То есть целостность, единица в данном случае это целостность. Так объединяются семьи, так организуются клубы по интересам и просто по интересам, так объединяются, например, религии, системы, структуры, государства. Они получают жизнеспособность только при выполнении этого условия. Они в совокупности всех сознаний, которые они включают в своей деятельностью, представляют собой единицу. Ты начинаешь расти. То есть твое сознание начинает повышаться, повышаться, повышаться, представлять собой бытийную массу. Значит, если ты хочешь сохранить свою старую совокупность людей, кто-то должен быть выдавлен оттуда. Почему не тот, кто сейчас тебя себя косо смотрит? Система начинает его выдавливать, у него происходят какие-то определенные жизненные изменения, они напрямую с тобой не связаны, но подсознание человека, считывает информацию, что причиной являешься ты. Он не знает почему. Логики нет, социальной связи нет. Но он чувствует, что с тобой что-то не то, а люди очень не любят тех, кто с кем происходит что-то не то. Во-первых, чисто психологически они не могут их просчитать, они не могут их предугадать. А значит, не чувствуют себя в безопасности рядом с таким существом. Но это подсознание, которое знает, что сейчас их из этой совокупности будут выдавливать, потому что твоя боль сильнее, твоя бытийная масса сильнее, начинает видеть в себе природного врага. Как придумать, почему враг? Поверьте, человек себе это сделает очень быстро, особенно если это человек-женщина. Очень быстро можно придумать, почему моя подружка вдруг стала мне врагом. Это делается, в общем при достаточном навыке за пять минут. Причем истинная причина непонятна даже ею самой. Фраза какая-то вспомнится, одета -то она точно так же, как я, да? она мужа на него посмотрела, да? а ребенке моем плохо сказала, может не смотрела и не сказала, и на самом деле и не она вообще смотрела и сказала. Но Давид удобно так думать. Таким образом ее подсознание говорит, выдави ее из своего пространства, и тогда ты выживешь. Потому что в противном случае она тебя выдавит из своего пространства. Здесь борьба интересов побеждает тот, у кого выше бытийная масса. Поэтому, соответственно, люди не очень любят тех, кто начинает подниматься над ними. Во-первых, с точки зрения безопасности, во-вторых, с точки зрения того самого мистического качества, который включает между людьми принцип притяжения и отталкивания, то есть принцип конкурентной борьбы. Если они не могут дополнять тебя до целого, если тебе это уже не нужно, они не удержатся в твоем поле. Значит, их просто выкинуть из этого пространства. Они опять будут вынуждены искать себе. Дополнение. А это всегда энергозатратно, это всегда время, это всегда нервы, это всегда расстройство и раздражение, особенно у людей скажем так, с низким уровнем мышления, которые очень не любят перемен. Человек с низким уровнем мышления перемен не любит и старается сохранить свое пространство, в том числе и пространство связи в состоянии неизменности совершеннейшей изменности, работать на одной работе, иметь одних и тех же друзей, одни и те же связи, ездить на курорт там в одно и то же место, то есть иметь стабильность. Эта стабильность дает им иллюзию осмысленной жизни. Да? Поэтому если вы занимаетесь развитием своего разума, своего сознания, изначально приготовьтесь к тому, что ваше окружение будет меняться. Не вы их, так они вас. Будут изгонять из своего общества. В конечном итоге человек, который принимается до уровня магии, как раз и представляет собой совокупностью, сознанием единицу, именно по этой причине ему совершенно никто не нужен. Потому что для того, чтобы впустить кого-то в свое поле, ему придется умолять себя, то есть отрывать кусочек себя для того, чтобы освободить место для кого-то другого. Даже животное завести, и то трудно, потому что животное, хоть есть малой бытийной массы, оно все равно будет требовать времени и пространства.